Родина Приветствую, вершитель Здравствуй ты, Дассадар Отрадно видеть, что вы вернулись домой в этот темный час Натиск зергов продолжает усиливать. Феникс? Но мне сказали, что ты пал в бою с зергами Неужели тебе удалось выжить? Увы, меня сразили в той битве Но братья нашли мое изувеченное тело И поместили его в корпус Драгуна Друг мой, мне так жаль, что это случилось Здор! В поражении нет позора, если дух остается непобежденным И потом, я все еще могу послужить Айру. Но довольно об этом знаете же, что Алдарис и Конклав объявили вас предателями. Они собираются арестовать вас, а сиротула Темного Домплиера предать казни. Я и представить не мог, что они зайдут так далеко. Нашему народу грозит полное истребление, а они продолжают цепляться за бесполезные традиции. Да, и это делает их еще опаснее. Но я останусь с тобой до самого конца, даже если это грозит мне вечным проклятием. Энтара Дун, благородный Феникс, вершитель, у нас нет выбора. Если мы хотим спасти родной мир, придется защищать темных тамплиеров от наших же братьев. Как это не печально, даже Конклав не должен помешать нам. Ну что ж, похоже, что у нас начинается революция среди протосов, потому что мы хотим уничтожить старый уклад Конклава, и походу собрались союзные силы против этого. Причем в том числе сам вершитель, то есть это я. А, так, я буду проходить, а что потом? Ну потом посмотрим, я еще пока не знаю, потому что я еще хотел пройти Винксов Либерти, и вообще буду ли я что-то проходить, еще вопрос очень большой, потому что я хотел уже наконец поменять... Направление нашего канала на что-то более интересное, чем всякие прохождения, обзоры. Это все останется, наверное, скорее всего, в прошлом. В будущем нас ожидает новая эра и много интересного другого. Потому что игры уже, конечно же, начинают уходить из моей жизни полным ходом. Но разве что StarCraft остается, потому что это очень интересная игра, она мне очень Вершитель! Приказываю тебе и отступнику Тассадару прекратить сопротивление и сдаться на суд Конклава. Изгоя сиратула мы заключим под стражу и поступим с ним, как того требует закон Кхалы. Возвращайся к своим владыкам Алдарис и продолжай блуждать вместе с ними во тьме. Своими действиями вы обрекаете всех нас на гибель. О, и тут сразу же начинается лишняя. Да будет Все Да будет так. Три войска вступили в поймах. Изложи свою голову. Ас напали. Навершитель. Нужно указание. Каких чрту блоги вообще о чм? Все вот эти блогеры, которые есть на Ютубе, я считаю, это настолько бесполезные люди. Я хотел заняться чем-то типа истории. Это не обзоров, а рассказом какие-то моментов из истории, а также повествованием истории, например, той же самой учительной техники и, например, игровых консолей. Что-то такое вот что реально будет приносить пользу, ну а также, наверное, уроками программирования тоже есть какие-то такие у меня задатки, кое что у меня есть подготовленные. Ну и реализовать свой, когда-то хотел я проект про столетнюю войну. В принципе, этот проект также все еще остается, но есть проблема в том, что, скорее всего, среди русскоязычных публики, да, если так можно назвать, будет это не сильно популярна тема. Ну, или точнее, она совершенно будет не популярна, потому что я посмотрел за все время, сколько было просмотров видео про Столетнюю войну моего первого, а также моего рубрикатора практически очень мало. Поэтому, конечно же, есть мысли насчет того, чтобы этот проект сделать, но только его сделать на английском языке или там на... Возможно, еще в французском языке, но это такой проект очень долгосрочный, что, в общем-то, пока о нем говорить совершенно не стоит. Да, все вот эти вот проекты, которые у меня были, типа про столетию войну, там, ну, например, еще легендарам, это все у меня уже заготовлено, уже множество есть ресурсов, которые можно, как сказать. Ну, то есть, где-то на 30%, на 20% подготовлены вот эти все проекты, только их надо реализовать еще. Как бы сценарий уже множество есть. Так, ну, у нас сломали одну фотонку, но это ерунда, конечно же. Нам нужно сейчас множество пилонов. Множество врат нам нужно. Так, нам нужны архивы тамплиеров. Цитадель Адуна нам нужна. Цитадель Адуна есть, кстати. Давайте-ка увеличим. Улучшаем наши войска. Также надо оружейно поставить. Завод робототехники, конечно же. Так, еще парочку давайте-ка зондов. Фотонку нам еще сюда. Одну. Угу, робототехнический узел поставим сейчас. Так, обсерватория нам для чего нужна? Только чтобы обсерверов создавать, по-моему. Обсерверы как бы это так. Сейчас вещь будет крайне ну не сильно нужны наверное то есть я бы так сказал так и сюда еще фотонку установить одну Так, все, добывайте, давайте. Так, еще бы двух опустошителями. Ну и, кстати, наблюдатель нам тоже очень нужно сейчас. Так, я вас всех сюда позвал, быстрее. Тамплиеров, но это такая ерунда Она не нужна нам И даже, наверное, нам не нужна Дополнительная энергия Надо бы щиты дальше развивать весьмена. Да, весьмена надо сильно много Давайте одного сюда отвлечем Появился на Сабсервер, давайте-ка посмотрим им здесь Территорию Я надеюсь на то, что мы можем встретить еще дополнительно. Один источник ресурсов добычи, а то это, ну, все-таки маловато. Я хотел прям создать огроменную армию. Да и вообще можно узнать состояние вражеской армии, армии противника. Ну, я делал подобные видео. Вот рассказывал об истории одновременно с самим видеороликом. Но, знаете, я... Ну, как-то уже мне историческая вот история, да, таких древних времен, меня уже как-то ну, не сильно интересует. Как-то я уже от нее устал. Меня больше увлекает вот история какой-то вот такой вычислительной техники. Например, древних каких-нибудь игровых консолей. Вот именно история мне интересует. Такая вот электронная, а не история древних веков. Так ее назовем. Ну, в общем-то, посмотрим, конечно же. Еще пока рано об этом говорить, загадывать. Потому что может еще все поменяться. Ну, ждем долго, в котором я уже расскажу все мои идеи, которые я хотел бы реализовать. И вообще, каков будет процесс реализации всех этих проектов. Так, пока что давайте я создаю здесь войска дополнительно. Давайте щиты наконец добавляем, да. Щитки плюс еще, наверное, давайте-ка выкопашную атаку. Скорость передвижения наблюдателей, дальность обзора. Давайте скорость увеличим. Добавлю еще два наблюдателя. Урон от Так, у меня есть еще один наблюдатель. Сюда летит, тогда. какая тут армия. Блин, спалили мне. У них там наверняка был скоробей. Опустошитель, по-любому. Кстати, у них там был этот, абс, не обсервы, как называется, забыл, эта штука, которая маскирует свои войска. Но, правда, сейчас замаскировать не получится, потому что все равно так или иначе здесь у меня фотонки. Но мне надо наблюдателя в таком случае Причем желательно несколько наблюдателей Жестко Воу-воу-воу-воу-воу Сука, вот это жестко, капец, я их не могу даже убить. А можно было бы заюзать точно такую же тактику? Да? Правда, на базе надо все равно оставлять туда и разведчиков, наверное, еще кого-то. Чтобы могли поражать их сверху. Да, короче, как скомбинить армию, Я пока не знаю. Сложно скомбинировать армию. Пока что отправим. Давайте-ка на постройку еще одного Нексуса. Так, и... А, ну, кстати, можно использовать просто темных архонтов для этого. Чтобы уничтожать опустошителей. Так. Улучшение завершено. Мне вот интересно, что за состав войск у врага. Ну, у него тут опустошители есть, плюс драгуны. Ну, как бы арма, на самом деле не такая сильная. Вот если бы сюда послать 10 так, моих самолетиков, хотя они все равно бы сдохли, наверное. Но... Или можно сюда послать... Так, ну-ка. Надо послать этих ребят туда подальше, я думаю. Плюс поставлю здесь пилоны и поставлю, ну, некоторую оборону. Несколько фотонок хотя бы. Число скоробеев, передвижение челноков. Тут мне явно надо хоть какие-то челноки, наверное, высадить сюда опустошитель, и начать громить противника. Два челнока, давайте сюда. А, так, поставь фотоночку одну хотя бы, я жду указаний. Так К скорости челнока мне не дал улучшения, да? Давайте сейчас сделаем. Ожидаем улучшения скорости. То есть еще одного можно за одного челночка сделать. И, наверное, можно драгунов будет даже погрузить. Или нет, давайте не драгунов, наверное, да, а вот архонтов лучше это сделаем. Так, пошли снова в атаку. Правда, здесь уже с некоторым другим составом войска, я смотрю. Ой, ой ой ой ой ой ой Сюда прилетели вот сюда. Сюда много их. Хотя нет, нормально, сейчас его уничтожают. Да, архонты с ними быстро разобрались. Улучшение <связь> <связь> <связь> Скорость улучшения сделали. <связь> Урон угу. от скоробеев еще сделали давайте погружаемся я, я так и не сделал воздушный флот у меня его по сути нету так что надо чем-то прикрывать сейчас войска полетели давайте как. у нас будут темные э, тамплиеры Я будут у нас если что Это а путь. -а -а. Вот какую фигню они сделали, да? Хаос. Что у тебя на уме? Наши да будет там. Блин. Уже не Достал. Твои а -а -а -а, не могу я вывести войска. Не, не могу войска вывести, потому что они их всех за заморозили. Фиаско Габелла, если так хотите, называйте это. Да у меня Вижена еще и не было. А как Вижен мне сделать? У меня аж нет возможности нанимать. А, ну точно, у меня же есть возможность нанимать наблюдателей, точнее. Так. Тогда можно, в принципе, было подвести бы сюда еще звездолеты свои. Да нет, своих-то зачем открывать? повоевать и архонта убили да тоже надо немножко переделать значит так типа. по-другому надо атаковать блин, опять нападают. Твои войска Уходите ну, отсюда. Я вернулся. Я бы твоему зову. Можно пока улучшение поделать Правда газка там очень мало Нет, знаете, такого контроля особого Жизнь у протосов против земли. Например, у зергов, как вы помните, были королевы. Жегай. Чтобы воздушные войска могли атаковать наземные, прям нормальных, гасить. <свят> Но вот у протосов такого я не вижу. Давайте чисто воздухом попробуем атаковать. Но ну, это тоже, блин, такое дело. Опасное. Да, и сколько шва там? Так, нет, слушайте, очень мало газа получается. Жду Мы полетели еще раз. Ой. Вот у нас арбитр невидимый, конечно же, попался сразу. Он еще и блокирует войска Вот в чем его большая, большое преимущество этого арбитра воздушного войска 100 процентов он еще и опять заморозил вот сука там короче надо видимо всеми сразу войсками атаковать Я тебе нужен воина возмездия Ожидаю Так, я тебя здесь, ребята, давайте. Брат. Нужно больше бесмена. Нужно больше бессмена. Я внемлю твоим узором. Нам нужна цель. Тихо, ООС. Темплари. Построить ураги. Ураги. Жизнь напостроит лошади его! Жизнь напостроит лошади его! Я тебя нужен. Торас, окап! Жизнь за я верю твоему сову. Да. Ладно, голый. За Айюр. Изложи свою волю. Так, Тассадар, уходи отсюда, тебе самая вот, самая вот точно воевать не могу. И Зиратул тоже отступай. Да ё опять арбитр прилетел И всех опять заморозил За моё Ожидаю Миросгурё Мы пламя Мои войска вступили в бой А этот как сюда попал Какова твоя воля Миросгурё Торас Огап. На связи. Да. Ну, челок вообще здесь, конечно, не нужен. Нас переполняет мощь. Ой, -ой, -ой, -ой. On n'est pas français, on sait chemin. Так, ну что, все войска погибли, походу, у нас что у на Ха, Ха, он восстанавливает, интересно, как ты у меня ревестали Уходи вообще оттуда Лавру Так, нет, хотя нафиг мне не нужно идти звездолет Так, ну он снова вернулся на эту точку Я ему надолго укрепиться не дам еще снова атакую Полезен. Ожидаю. Координаты получены. Раза, Давайте атакуем. Сверху Твои войска вступили в путь Что ты сказал? Аааа Все таки убили Змеяние Завершено Их Твои войска вступили в путь Жизнь за Айур Я следую за участием Приказы. Я тебе нужен, Зог Каладас. Приступаем. Нам да. нужна цель. Уничтожение. Жизнь за амелью. Гирихаус. Всех убили. Так, отлично. и позовет меня. сигнал приступаем хасар темплари так ну тут у меня оборона вполне нормальная так что я думаю выдержит так пожелаем чем могу Так, сюда можно этих перестать как раз рабочих угу. переполняет да, но... Тут искать Отлично. Я жажду битвы. Так, можно по два сделать. Интересно, что там Дальше у нас Ага Тут сверху у нас караулит, я смотрю Тут еще караулит Драгуны Ага, и тут снизу опустошитель есть Чтобы я забежать не смог зилотами. Ну хорошая оборона, хорошая. Очень неплохая оборона. Так что заходить стоит, наверное, сразу огромное количество войск. Причем, я думаю, по центру лучше всего было бы зайти, хотя, блин, снизу тоже приятно. Тут единственный только всего на все опустошитель, которого снести будет, в принципе, легко. сюда давайте все уже собирайтесь если что Еще одного наблюдателя, да. Я тебе нужен. Подтверждаю. Нам нужна команды. Тихий хаос Нам нужна цель Яросс Меджанет Мы пламя Уничтожение Не мог ты не дотянуться, да? Искоренение Ключально Я жду рука Какова твоя воля? Что у тебя на уме? Мой путь ящик. Зог колодас. Приступаю. Локхай, Приступаю. Наготовиться в рахах. Я могу быть победителем. А да будет так, Какова твоя воля? Сдог! Какова твоя воля? Да будет так! Нас переполняет мощь! Зераха! Какова твоя воля? Да будет так! Сдог! Наши помыслы едины! Да будет так! Наши помыслы едины. Мой путь ясен. Да та будет так. Наши помыслы едины. Ожидание команды. Зераха. Я внемлю твоему зову. Да та будет так. Я жду указаний. Я, Я внемлю твоему зову. Кто у тебя на уме? Зераха! Твои войска в приводит там! Зог Колодас! Принимаю сигнал! На газу! Я внемлю твоему зову! Кто у тебя на уме? Зероха. Так я и думал. Нам нужна цель Сука, а? -мо, сколько вас там? Следую зову чести. Наций. Комменет твоим усом. И позовет Я служу вас. Кто нас окажет? Вершитель! Алдарис, Остановите это безумие! Я не могу больше видеть, как мои сородичи убивают друг друга. И пусть я боюсь, что судьи приведут нас всех к погибели, я сдаюсь на милость конклава. Энтароадун, вершитель! Не опускай руки! Садар из касты тамплиеров. Своими поступками ты лишил себя надежды на милость собратьев. Ты ослушался приказа и не уничтожил миры тиранов. Не раз и не два ты противился священной воле Конклава. В самый трудный час ты оставил свою родину. Но ужаснее всего то, что ты обратился к еретикам и стал использовать их нечестивую силу наравне со своей. Что скажешь в свое оправдание, падший тамплиер? Алдарис, я готов предстать перед судом Конклава. Но знай, что если бы передо мной снова встал тот же выбор, я поступил бы так же. Я пожертвовал всем, чтобы спасти нашу Родину. Я запятнал свою честь, отказался от звания, даже отринул наши древнейшие традиции. Но не думай, что я хоть на секунду пожалел о том, что сделал. Ибо я был и остаюсь тамплиером. И я верен своей клятве защищать Айур до самого конца. Миссия выполнена. Ну что ж, я думал, эта миссия будет продолжаться гораздо дольше, чем она продолжалась. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, если вы здесь впервые. Всем пока, удачи!